Малый дорожный просвет и отсутствие блокировки дифференциалов серьезно ограничивают возможности ЗИЛ-131. У ЗИЛ-132Р дорожный просвет в два раза больше, а удельное давление колес на грунт вдвое меньше, чем у ЗИЛ-131. Блокированный бортовой привод и блокировка межбортового дифференциала исключает раздельное буксование колес. Поэтому опытный автомобиль легко выполняет объезды по зимнему бездорожью.